В прошлый раз мы дошли до портала, но не смогли в него зайти. А сегодня мы активируем портал, пройдя ивент в пиге и пройдем босса. Так, включаем двенадцатую часть. И что теперь? Да. Тебе нужно. Я запутался. Я хочу побыть один, но твои воспоминания продолжают мучить меня. Я ничего не понял, но надо выжить. О, привет, это ты, Сондер, да. Вот это. Не трогай меня, страшная картошка А то тебе конец Не трогай меня, Я убегаю Я нашел синий ключ Или что, это не знаю Но я его взял, не знаю зачем Что это? Капкан, меня поймали Ой, там кого-то стреляет Давайте эту картошку съем. Давайте Окей Так, красный замок и красный ключ Все логично, здесь какая-то батарейка Иди сюда, возьми её и вот сюда вставим Ставим батарейку И получается Не батарейка Помочка. О, это зелье, чтобы остановить ту карту Шу -шу. Так, QS, у меня yes. уже есть первый путь заходить Зелец по ключу Да, да, да, он прям находит я патроны взял, зачем-то. Да, как стрелять, если ружья нет? Ой, Картошка бежит, за мной Лучше никого не стреляй, пожалуйста. Так у меня, у меня только снаряды есть, у меня пистолета нет. Я еще снаряды нашёл. Я ищи пистолет, иди. Я искал, но меня окружили с двух сторон. Картошка или это мишка? А, ладно, Картошка. Лучше ну, Картошка. Картошка по мне стреляет, а это с другой стороны заходит. Чё за деньги а ты я. я молоток нашел, а зачем он мне? Наверное, чтобы кого-то примить. У меня самая важная задача убегать от белого О, медведя. О, вот, блин, союзники за мной Мишку отправили. Ты <свят> дай мне <свят> Эй, вы что делаете? Давай меня не будешь трогать. О, ух. где э, меня здесь. <свят> ух наедине с Мишкой. что отсюда ну, Мишка и Бег Саратова. Все, пока, Мишка, я ухожу от тебя. Ты достал меня, страшный. <свят> так, я хочу взять фиолетовый ключ. А тут доски нужны какие-то. А <свят> я поставил их. И куда этот ключ тащить надо? Ладно, иду Давай, можешь Сюх, давай Сюда-сюда Возьми кубочку Взял Вставь туда, короче, где красная комната Ладно, Динамит, ура, Я динамит Когда вставишь динамит, сразу просто беги На второй этаж Беги Он уйдет Отстань <связано> нельзя дверь закрыть, чтобы его там прижало. Его можно убить, если найдем патронов. О, давай, я согласен. <связано> <связано> а, он что меня Ай, <связано> а, тут еще другая штука. <связано> патронов больше нет, точно. Я жить хотел. Вы не тратите патроны, что, патроны потратили? Нет! <связано> он не соглашается <связано> тратить <связано> патроны это мое спасение. <связано> а, дверь закрыта, почему? А, ее открыть <связано> надо было? Типа, чтобы они за мной бегали, да? Я от них убегал, типа так, а -а -а, помогите. Все, я всех монстров остановил, они устали бегать. Я пошел код водить. Ух, Ух это... Нет. А, устно-то ты что ли на кнопке тыкал? Нет. Я на кнопке вообще не тыкаю. Я кнопки не люблю тыкать вообще, ну, я их не трюю. Беж, признавайся, ты. Ух вы, не тут не смей на лобки нажимать. Нет, я реально не тыкал, потому что я их даже не нашел. Знаешь, где Где? Секретная комната. Это здесь секретная комната? Нет. Убивай. Лом Реально, все. Сейчас я, короче, буду тогда водить. Слять не торопись, стрелять не торопись. Сляй прямо сейчас. Все. На. Я вожу буквы. Я сдох. Давай, да. давай, не пациент. Клас отбила, открытий и заспавнился. Открылась, открылась. Рычак, как ты живу. Тут билтобот. Мы к рычагу корабликов попали. <музыка> Это так сложно было. А, а что теперь делать? Кто со мной в кораблики пойдет? <связывая> ну что мы в корабликах? Все, все видите, вселенную комнату. Я бегу. Ну вы все слились вообще. 2761. Бедра в атаку за дверь. Она сейчас откроется. Открываем ворота и портал. Она закрыта. Закрыто. А, 2050 год. Прикольно. Давайте туда пойдем. Пусть -пусть У -у -у -у -у. А, я маленьким становлюсь. Помогите. я расплющил? Где я? Блин, я? в космосе оказался. Мы в 2050 году, где тут а все взорвано какой-то Ой, это Ты что такое? О, Ого, это что такое вообще? Он типа устанавливается. А вот сломался что А он вот так себя... быстро починился. <говорит> Ах! Ах! <говорит> Два лазера. Ну, два лазера, Ай, как это делать? Это будет три лазера. А, тут еще один лазер. Чего ты ее упустил? У меня одно КП осталось. Ну ничего, будем, да, топка поддержать. Нет, культурный Ай, блин. Живи, ЮРС, то мы проиграем. Мать мятщина. Ура, там дорогу сделали. А что теперь будет? Это что такое? А, типа Ой. этой штуки касаться, белья, да? Не Стой, подожди, куда так может быстро? Можете в конце все сидеть, а то вы сейчас всю карту она звонит. А, у меня ударить хочет чем-то. Бах. Ой. Не бей меня, злой. Капкипча. -кап. У меня сейчас вся карта сломается. Поэтому в конце спойте, потом в конец спойте. А, я понял. Либо начало. Лазер прикольный. А потом будет два лазера. Вот они, они... Ч такой валзер? быстрый? Вот там. Ай, он меня укусил, больно. Опять. О, вы же сейчас проиграете. Почему вас так мало, потом? Лазер вот это с одним хп тоже можно прийти. А, окей. Ой, ой, Я к в... краю буде Мы место кулак ударит Чтобы тебя конца просто. ой Ай, кулачок, ты не видно из-за тебя? -то -то почти не это? У У меня вообще не ничего так. нету здесь. Я пошел туда. Ой, ой. А то, он. Пока он Как это делать? Давай, дорогие. Опять он свой вот чтобы пилот. Все, я туда Ой. не смогу перебраться. Ой, я могу сейчас проиграть. А когда это закончится? У Леура до кафе. О, все. Нет, идите в конец, Сейчас карта будет а, да, ну иди в конец. Это как раздолбил Левур политику. Йо, а что это было? в конец, давай. Вот если кран долбить, то без разницы. Он вообще все сломает, Левур, давай осторожней Ой, я что больше тоже а У этого робота больше IQ, чем у нас Он не хочет нажимать на кнопку Опять? Ой-ой-ой Жестный, да Надо потом будет в реви-баттл зайти и идти тут. Подойти к доктору. Ой. Ну тут просто напролом побежали. Лазер. Давайте напролом. Всё. А да что? Подмахну. А сколько раз это будет, типа, делаться? Сейчас последний раз будет с двумя лазерами. А, когда два лазера будет, то чё? Попробуй сам на напролом. Окей. Чтобы балку не ждать. Напролом. Направно. Let's go, let's go Давайте Что я здесь? Все, дожал на кнопку, ура! Ха-ха Лучики 200 золота, самое главное Где? Вот. Где золото? А мне dishes. не дали золото! <laughs> М -м us... Сюда подойди лучше tutto. А, это что такое? Подойди Ура, мне золото дали! На этом все. А если вы не знаете, как дойти до портала в билтово, то посмотрите вот это видео. И также можете посмотреть другие мои челленджи. Всем пока!